Это артиллеристы наносят удары по бронетехнике украинской армии под Киевом. Разведывательный беспилотник обнаружил танки ВСУ в непосредственной близости от позиций российских подразделений. Высокоточный ударный комплекс полет снаряда корректируется по лазерному лучу. Каждый выстрел – поражение цели. Российская группировка под Киевом сейчас ведет... Огневое поражение укрепленных районов противника в непосредственной близости от украинской столицы. Уничтожается артиллерия ВСУ, склады горючего и боеприпасов, техника и на линии боевого соприкосновения в тылу. При этом российские бойцы вынуждены действовать предельно осторожно. Регулярные войска и националистические формирования киевского режима используют жилые кварталы для размещения артиллерии, организации опорных пунктов. Вот здесь наглядно понятно, кто и как воюет. Подразделения армии «Россия» заходили в этот населенный пункт с той стороны. Вооруженные силы Украины пытались поразить колонны российской армии, э, используя реактивные системы залпового огня. Дивизионы находятся в той стороне. Но пили украинские военные по жилым многоквартирным донам. Вот последствия попадания реактивных снарядов системы «Смерч» и «Ураган». Российская группировка сил у Киева также обеспечивает безопасность передвижения беженцев. Прорваться через линию фронта удается немногим. ВСУ и Нацбаты режим тишины в районе гуманитарных коридоров не соблюдают. А, не открывается? Никуда не открывается. Этой машине лет больше, чем мне. Бежим на багажник. Сейчас, сейчас. Давайте еще одну. Ага. Я, на, я вам на багажник приеду. Садитесь. Спасибо. Счастливого пути вам. Спасибо. Из уже. Скажите, откуда следуете? Из деревни Андреевка. Из Андреевка. Далеко это отсюда? Э -э 10 километров. Как добрались? Благополучно. Ваши нас провери, все хорошо. Там дальше тоже безопасная дорога, да. так, что не волнуйтесь. Не дед, пускай дед, пускай. Деточки, вы нас пропустите, чтобы пока да, завидно. Мы, дети поумирают, были темно. А что дети? У вас дети? Мы, да. Сколько маленькие. Третий класс, четвертый класс. Нет, вы доедете до темноты, да, до темноты вы успеете, да? да, не волнуйтесь. А скажите, там дорога не пробивает, мы на Полеське проско... проскочим. Да, да же... доедете, доедете, там все мосты целы, все нормально. И дорога есть там, да? И дорога есть, там, и да? дорога есть все да. хорошо, да. не волнуйтесь, там блокпосты О, стоят, и вас никто не тронет. 14 дней просидели по погребах, что-то мы ничего не бачили, мы только чурили выстрелы, и все, больше ничего. О, Господи. Киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов, которые находятся под контролем российских военных. Жители украинских поселков у столицы укрываются в подвалах от обстрелов вооруженных сил Украины. Стреляют, страшно. и в подвале Тут безопасней. Общались с российскими военными, что говорят вообще, как как, как отношения складываются? Хорошие отношения. Помогают, чем может. А чем помогают? Ну, сухопахи, продукты, какие, ну, надо. Люди в ходу с медикаменты пустят, потому что сейчас тут ну, уже в подвале дети болеют. Достать, ну, допустим, какие-то щеные сопли есть достать, а есть какие-то более серьезные, то их тоже будет стоять. Здесь же наша группа собирает информацию для российских гуманитарных организаций, русской гуманитарной миссии и фонда имени Елизаветы Глинки уже в ближайшее время мы доставим сюда действительно необходимую помощь. Жизненно важные медикаменты, детское питание, теплую одежду. А если вы составите список до завтра до утра, то мы попробуем сделать так, чтобы вам помогли. Хорошо? Подразделения спецназа, помимо своих обычных задач, ведут поиск и спасение жителей фронтовых населенных пунктов, которым необходима медицинская помощь и эвакуация. Отдают людям лекарства и собственных запасов. Он тебе все расписал сколько раз в день поскольку нужно пить когда закончится закончится придешь еще дадим конечно придешь смотри придешь до КПП, скажешь позовите мастера или молнию нас сразу позовут понял если нужно будет что-то еще питание еще какие-то проблемы сразу подходи будем помогать все решать при этом главная задача подразделений спецназа – это поиск и уничтожение диверсионных групп противника, мобильных артиллерийских расчетов, агентов украинских спецслужб. Эта трасса киев томер отсюда по прямой до украинской столицы, около 15 километров, вот именно в этом районе, и продолжаются ожесточенные бои. Сюда же бьет украинская артиллерия, пытается поразить подразделения российской армии, Росгвардии, которые находятся в этом районе. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Дмитрий Масленников. Вести. Из Киевской области.